Всем привет! В эфире «Универ News а в студии Диана Желенкова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Перезагрузка студенческой науки в Казанском университете. Молодых ученых наградили в Театре Алафузова. Старт Года науки и технологии в Елабуге. 8 февраля отмечается День российской науки в честь которого в Казанском университете ежедневная рабочая встреча с руководителями структурных подразделений ВУЗа прошла в торжественной обстановке. В завершении ректор Ильшат Гафуров наградил лучших сотрудников ученых ВУЗа. Празднование Дня науки продолжилось в Униксе, где прошел фестиваль студенческих объединений Казанского университета. На фестивале структурные подразделения ВУЗа представили интерактивные площадки. Смотрим дать прогноз погоды с помощью метеолокатора, определить горную породу и освоить азы китайской письменности. Все это можно примерить на себе всего за несколько часов и погрузиться в самые далекие тайны многогранной науки в Казанском университете. Посетил интерактивные площадки и ректор Ильшат Гафуров. Так, например, студенты предложили ему расследовать преступление с помощью виртуальной программы. Данная программа позволяет... Эм найти механизмы, новые, механизмы расследования преступления, а также выдвинуть какие-то новые криминалистические версии. Также на одной из площадок было продемонстрировано студенческое конструкторское бюро, Олимпиадный центр и учебно-научный центр имени Карпова. Это площадка, которая обеспечивает онлайн-соревнования распределенные, которые сначала мы распространяем на университет, потом всю республику, потом сделаем уже региональными, которые позволяют участвовать в онлайн-соревнованиях по шахматам, шашкам, их модификациям, шашки-стоклетки, шахмата-шведка и других так называемых игр с полной информацией, то есть там, где количество решений может быть определено комбинаторным способом. Кроме того, на мероприятии можно было познакомиться и с особенностями проведения хирургических операций. Было э, показано, как проводится операции на сердце, э, как, э, как можно наложить шов на кожу, на некоторые другие органы. Один из наших кружковцев э, накладывал шов на сухожилие. То есть тоже достаточно очень интересно, всем было посмотреть. На площадке Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Ильшата Гафурову предложили попробовать себя в роли журналиста и взять интервью у студента Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского университета. Интервью было проведено и записано командой студенческого телеканала Универ-ТВ. Завершилась встреча праздничным концертом, где Ильшат Гафуров в своем выступлении обратился к студентам, призывая их активно принимать участие в деятельности научных обществ, кружков и объединений вуза. Мы, если хотим, чтобы и о нашем периоде по истечении определенного времени говорили так же, что эти люди воспитывались в этих кружках, и научных лабораториях, то мы должны все-таки примерно прийти к тем же цифрам, которым задействованы наша молодежь в творческих направлениях и спортивных направлениях. С помощью символической кнопки был дан старт перезагрузки студенческой науки в Казанском университете. Диана Шлинкова, Виолетта Басова, Фариза Хитоглы, Универньюз.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 Учить знаниям. Увидеть все материалы можно будет в научной библиотеке имени Лобачевского Казанского университета. Выставка продлится до 12 апреля. Джаминибаева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Казанской ратуше состоялось объединенное заседание Совета при президенте Республики Татарстан по образованию и науке и Организационного комитета по подготовке и проведению года науки и технологий в Республике. С участием президента Республики Татарстан Рустама Миниханова и ректора Казанского университета Ильшата гафурова Все подробности в следующем выпуске. На площадке театра Алафузова состоялась церемония награждения молодых ученых. По итогам 2019-2020 учебного года обладателями специальной государственной стипендии Республики Татарстан стали 90 человек. Все подробности далее. Уже с 2010 года региональное общественное движение молодых ученых и специалистов Республики Татарстан проводит конкурс Лучший молодой ученый Республики Татарстан. Президент Республики Татарстан Рустам Нургавич Миниханов всегда держит на особом контроле поддержку наших молодых ученых, потому что без ученых, без развития науки невозможно продвигать общество. Конкурс проводится с целью поощрения наиболее талантливых молодых ученых Республики Татарстан. Внесших большой вклад в развитие фундаментальной прикладной науки. Науки. Рамиль Насибулин занял третье место в номинации «Молодой ученый в области естественных наук». Занимается неравистом типа Харди, а также преподает численные методы и некоторые предметы по программированию. Планы Рамиль на будущее – защитить докторскую. Не ожидал, потому что там достаточно сложно было. В том плане, что многие выступали, например, имеют приложение например, с нефтью, или с газом или с дорогами, вот Конкурировать с ними, но достаточно сложно такому чистому математику. Алексей Андреев занял первое место в номинации аспирант в области естественных наук. Занимается распространением систем навигации ГЛОНАСС на кололунную орбиту. Работает младшим научным сотрудником НИЛ космической навигации планетных исследований. Мечта сейчас защитить диссертацию кандидатскую и остаться работать в, уни в университете Казанском федеральном. Продолжать научную деятельность, участвовать в конференциях, участвовать в исследованиях, публиковать статьи, разумеется. И прославлять по возможности Казанский федеральный университет. За 10 лет победителями конкурса стали 180 аспирантов молодых ученых республики. По итогам 2020 года наградили 12 аспирантов и 9 молодых ученых, внесших значительный вклад в развитие науки в Республике Татарстан. Елизавета Никитина, Ленардо Довлесьяров, Универньюз. В Елабужском институте Казанского университета сортовала череда научно-популярных лекций и занятий для школьников в рамках Года науки и технологий. Смотрим. Учащиеся университетской школы посетили занятия археологического кружка, где познакомились с музейной коллекцией, приняли участие в викторине и изучили методы научного исследования истории родного края. Такое взаимодействие, безусловно, полезно. Оно развивает, как и нас, студентов, которые занимаются на кружке, и как по основной специальности мы не только историки, но и педагоги. Это позволяет нам больше прочувствовать Процесс обучения и воспитания с детьми, так и дети приобщаются к истории своего родного края, вообще к образованию и не только получая школьное образование, но и участвуя в каком-то дополнительном образовании, расширяя свой кругозор. Также в Доме научной коллаборации имени Камиль Валиева прошла еще одна научно-популярная лекция, где учащимся школы номер 6 рассказали об истории развития технологий в области швейного дела. От ручного станка до современных машин, управляемых компьютером. На одной из таких машин теперь могут изготавливать изделия все желающие во время занятий в Доме научной коллаборации. Очень интересно, в городе у нас таких машинок нет, и повышивать это все-таки процесс и творческий и они знакомятся с новой техникой вот а, тем более сейчас мы уже установили программное обеспечение на данную машину здесь уже можно выбирать большее количество рисунков плюс еще можно самим рисунки создавать загружать из интернета Диана Жленкова Айдар Нурмейов Универньюз